Всем здорова С вами Гидроглен 4. И сегодня у нас реакция на Джохана. Оно летает. Just Cos 4. Все, ждайте, смотреть Вот вы смотрите, наверное. Вы думаете, что сейчас вот с самого начала здесь баги? Это... Просто... Just Cos. Just Cos? Что вы в сущности о нем знаете? Потому и... что там полный беспрецедент. Just Cos это тотальное сумасшествие. Думаю, этот парень не будет против, что я у него отложил тачку. Да, и вообще ему похуй уже скорее всего. Склон, склон, склон! Склон! Сука. ты делаешь? Как два пальца обоссать. Я, конечно, извиняюсь, но музыка саппай тут совсем не к месту. Ну музыка сапп... А саппай. Вот она помассирует, собственно, твою спинку. До свидания. Куда они укатили? <смех> что? Ну тут барахтается. А это радио там. Пиздец. Что ты? Что ты делаешь? <смех> плохой мальчик. О, плохой мальчик, блядь. Кто провал задание? Кто провалю задание, блядь? <смех> <смех> Я это не буду комментировать. Не, не, не. What are you doing? Just это глобальный хаос. Не знаю, как вы, а мне первая часть, оно, ну, просто очень понравилось. Ну и трейлер ко второй части... Я Just Cause не Короче, я решил сделать, ну, типа, небольшую инсталляцию в честь выхода нового трейлера к этому прекрасному фильму. Нет ничего, ничего, чем взрывать эту ебучую бочку, я серьезно. Это всегда просто мегаэтичный взрыв. А с сам... Самое... Главное, Матов! Что за пиздец. Ракета улетела! Мадам! А вы в курсе, что у вас взгляд сумасшедшего просто? Или не в курсе? А хочу у нее хреновых текстурка? вы перегородили? Вы ебанутая? Вы... Что это было? Да что вообще? Что происходит? Это... Сука! Это блядь, была твоя последняя ошибка, дебил! Что в этой игре вообще по сути происходит? Вообще, что за пиздец? Почему тут вот так... Тут боты высоко... с ума! Это... Это что что за, за хуйня, хуйня вообще? Это мотоциклист застрял? Мистер, вы кому сигналите? Тут пиздец, вы в курсе, нет? А вот ты вообще объехать его можешь, ты дебил! ахуеть просто ахуеть чувак выходи полный выходи, коллапс сейчас, происходит бля, дебил я вот не, ему норм, в... а тебе нет just это просто море удивительных сюрпризов я, я хз что со мной не так но я чувствую ненависть к этим столбам я не знаю почему я не могу это объяснить сука ты Мне просто антенны стягиваешь погоди погоди погоди погоди не так быстро чувак Тебе просто нужно прийти сюда. Что? Что? Хера себе. Это выглядит довольно-таки опасно. Давай-ка ты придешь к ней. А не наоборот. Просто походу, мало. Он слабый один, я понял. А два, если... Во, походу, нормально. Да что ж ты на свои же ловушки попадаешься? Говно, вопрос. Ну тут, по-любому, их... Почему так медленно, блядь? Они что, они могут, блядь, быстрее? Да что? Yeah. Oh, Просто отбитая игра, она неадекват... Just Cause это слабоумие. Да, на слабоумие любой взрыв попадается. Это... это кто, блядь? Откуда звук? Что? что Что ты там делаешь? Вы что тут делаете? для тот же вопрос. Я вам компанию привел. Ей норм! все в порядке. Если у вас нет ипотеки. Я зачитаю, что с тобой такого интересного сделать. Просто брущу. Почему он взорвался? Потому что. Надеюсь, я не откинусь сегодня. Не трожь меня, урок. Что? Простите. Животное. Охуеть. Это, чувак, ты очень зря. Это ты очень зря. Не трожь меня, урод. Хоть у меня нет оружия, но я все равно смогу тебя замочить. Забодаю, да? А? Ну, ты узнаешь сам. Надеюсь, ты взял. А просто столкнешь? И памперсы. Смотри, сам не упади. Что ж, вижу, парашют ты не взял. Есть претензии? Класный дружище. Правильно. Здесь, видимо, не боятся высоты. Ну а что же Just Cause лично для меня? Ну, это история про бро. Про танк, бро. И да, если после этого эпизода вы подумаете, что я аутил, то. он а на что парот? А на что парашют? Какая все понятно. что? Это что? Это что? мир. танк! людей от Блять! Ооооооооо! Пани слайд, да? Это что? Это Пани Это да? Пани слайд, да? Капец, да? Получается, слайд, да? Пани слайд, да? А? A... Как ты вверх-то едешь? Что, блядь? Давай, Det перевернуться, это, по идее. давай Есть физика, конечно, реальная Давай, давай Чё это за хуйня вообще? Изи Мы почти у цели, блядь, давай Давай Сколько щили ребенок надо? А теперь попробую оттуда съединить! Как не годится. не Давай! Давай! Давай! Давай! Сколько еще максимально можно ребенка? Идеально! Идеально, идеально, идеально! Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, блядь! И опять туда же, и еще дальше. Ещё их нога, что? еще и загорелся. не не я отказываюсь в это верить. Похуй, что там взорван, я все равно буду использовать его как оружие. не мне, не похер, серьёзно. Ну, Какой смысл? Ну, что-то пойти по плану, а, блядь? Давай, сука! Да! Людей им, что ли, давить или чё? Они что, его не заметили? А если так? давай давай давай давай это вам назаметно если девушка будет давать то вы знаете что делать давай давай друзья спасибо что досмотрели это дерьмо до конца да до этого в Code 4 я не играл поэтому игра меня удивила и на самом деле очень даже порадовала не могу сказать что я прям супер кайфанул но по крайней мере мне было очень смешно и забавно в следующем ролике я обязательно отвечу на вопросы которые вы бы задали когда дешевле монтируешь ролик проще просто рипнуться, а ничего не озвучивать. Короче, всем большое спасибо еще раз. Всем пока. Я очень серьезно без рофла. Это идеальная копия меня по утрам, если занимают сортир. Точь-точь. Открытое пространство! Почему он хочу открыть доверие? Да. Но выпуск мне уже зашел. Я пожал души. Не знаю, поржали ли вы, мне мне понравилось. Особенно, зачем он поднимал танк наверх? Ладно, если вы раз смотрите подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, не пропускайте новые видео, подписывайтесь на Джохана и до следующего видео.